Bittrex 24 – это полный набор инструментов и модулей для работы любой организации. Но когда есть такое многообразие вариантов, могут быть сложности с его освоением. Подключив партнерскую поддержку на портале, вы сможете задать свои вопросы прямо в вашем Bittrex 24. Администратором портала, в левом боковом меню, перейдите в раздел «Мой тариф». Далее выберите пункт «Поддержка 24» в верхнем меню. Активируйте код партнерской поддержки. Актуальный код находится под данным видео. После активации кода, перейдя в чат открытых линий, вы сможете задать свои вопросы нашей команде партнерской поддержки. Выбирая бесплатную техническую поддержку и дальнейшее сопровождение портала командой 7Lab, вы получаете необходимую и актуальную информацию о продукте. Обращаем ваше внимание. Количество ежемесячных запросов, сроки ответов, а также тематика запросов при использовании бесплатной поддержки регламентированы. Актуальная информация на сайте 7Lab.ru.